Привет, дорогие ребята, снова Хилклим Рейсинг возвращается на наш канал, а то как-то заигрались в Car Cars. кстати, видео предыдущее обязательно посмотрите по Car Cars, там очень интересная штучка у нас получилась, ну а пока продолжаем Хилклим Racing. у нас вот такой вот автомобиль, кто не помнит, я напомню, но кто помнит, кто смотрит, тот знает, что нам пришлось начинать с нуля, Поменял я телефон, аккаунт не сохранился и пришлось начинать с нуля В прошлый раз я гонял на супер дизеле, сейчас у нас вот такой вот супер-упер раллийный автомобиль застрял в снегу Ну, что поделаешь, машинка для ралли по снегу, наверное, она сильно не предназначена ездить Давай, давай, догоняй, догоняй Оптимус догоняй, ребят Что-то на снежной трассе у нас, если честно, как-то не сильно клеится Гонка на раллийной машине она как-то, не знаю, как у вас, но у меня больше всего получается ней ехать на э, городской гонке. Ну, грубо говоря, по асфальту, а по других поверхностях как-то что-то не то. Что-то... О, один разбился, как минимум, третье место у нас. Почему он разбился на колесах, все нормально. Я даже не знаю. Ну, едем дальше и будем надеяться, что наша машинка сейчас все таки покажет все свои лошадиные силы. Еще минус один. О, второе место. Так, гляди, до первого сейчас доедем. В принципе, в принципе, давай, оптимус, давай, давай, давай, давай. О, при... А, заканчивается топливо. Ну, ничего страшного. Давай, давай, удержать позицию нужно. Ну, есть у нас первое место. Так, неожиданно. В принципе, сортанули не очень. Ну, а потом наверстали, именно поэтому, ребята, всегда едьте до конца, никогда не расстраивайтесь, и даже перед самым финишем можно выиграть. А, так, денежек у нас немножко подкопилось, давайте-ка, наверное, улучшим немножко, что мы улучшим. Да все по чуть-чуть улучшим, э, одна, давайте турбо улучшим, ну и коробку, а, мотор, мотор, мотор, э, мотор сцепление, турбо... И коробочку, вот так вот, все по 7 единиц у нас И посмотрим же, что же нам дало это улучшение Сейчас, наверное, все повы... да, повыигрывали уже со старта, видно, как мы повыигрывали Но не печалимся О-о-о, ребята, далеко вы так уедете Эльгато. Эльгато разбился а мы пока-пока... О, о вот так, вот, супер-супер-супер, давай-давай, оптимус сгони-гони, гони. с громаднейшим отрывом мы просто выиграли. Ну, знаете, я начинаю свою ровейную машинку любить. Нужно ее почаще обновлять, и, и у меня будет появляться к ней больше-больше симпатии. Хотя, сейчас посмотрим. А, кстати, ребят, недавно ездил в шахте, вот сейчас гонка в шахте, а то есть квест в шахте, ну на дистанцию гонка. И вы не поверите, что там, что там, что там. Ну не буду открывать все секреты, я буду, думаю в ближайшем видео третье место в ближайшем, а личный рекорд даже. В общем в ближайшем видео я вам покажу, что что там такого интересного, что я для себя лично открыл. Может для вас это будет не открытие. А для меня был полнейший сюрприз. Саша, Саша, тоже на ролейной машинке. Где же ты, Саша, взял такую покраску, мне интересно. Что-то нам, ну, честно, для ролейной машинки вообще очень мало что-то выпадает. Нужно, наверное, за деньги покупать. Но, как вы знаете, я за деньги не покупаю, а вот так вот супер-пупер всех обгоняю и покупаю потом за заработанные деньги. Опять у нас первое место стабильно. Ну давайте такой на пары волны поедем дальше. Посмотрим, посмотрим. Грязная ралли. Ну как бы ролейная машина для ралли. Ну все логично. Соперники. Еще одна раллиная машина. Мустанг и и джип. Супер джип. Есть супер дизель. Я гонял на супер дизеле. Кстати, машинка прикольная, классная. Что-то в ней такое есть, но ну, не знаю, не знаю. Сейчас попробую прокачать э, раллильную на максимум и посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, вы меня поддержите лайками, комментариями и последним четвертым местом. Ноль очков мы заработали. Это печальненько, ведь наша дрельная машина должна именно на ралли набирать как можно больше очков, но видимо не судьба, ребята наверно прокачены получше, а, может быть у ребят опыта побольше? Да нет, наверное все-таки прокачаны получше, потому что смотрите как они отрываются, я просто не я не, не знаю что делать, ну личные рекорды ставлю, как бы приезжай все быстрее но, видимо, не судьба мне в этом заезде заработать хотя бы одно очко. И сейчас мы, наверное, все-таки свалимся по турнирке по своей, по, по статусу, так бы сказать. Ничего. Все можно наверстать. И все будет хорошо. Главное, не расстраиваться. Как тут не расстраиваться, блин? Идешь, идешь к успеху и тут на тебе. Появляются ребята, которые круче. Ну, так, в принципе, случается. У кого так случалось, ребята, пишите в комментариях, кто за мной солидарен. Ну, а тем временем, одно заработано, и последний, четвертый заезд сразу со старта. Четвертый, третий, ух ты, пух ты, а, ты, конечно, на заднем колесе далеко едешь. В общем, ребят, старайтесь на задних колесах не ездить. Ездить, как правило, нужно на двух колесах, тогда машинка, я заметил, едет немножко быстрее. Ну, тем не менее, парни, не помешало. Нет, мы еще, в принципе, можем попадаться за четвертое место. Да, да, да, давай, давай, давай, давай, наша машинка, давай, да. Могли попадаться, но не попадались. Ну, личный рекорд, тем не менее, и одно очко, да, да. А, нет, видели? Мы не слетели, не слетели мы. Так, вот он, мустанг наш, такой цвет интересный. Честно говорю, подбирал не я, персонажа тоже подбирал не я. Оставляешь и так телефон после работы на тумбочке, приходишь, а у тебя машина вновь покрашена другим цветом. И другой стиль, стиль персонажа. А почему так случается? А потому что у меня есть сын, который тоже занимается. Занимается моими игрушками. Папа зарабатывает денежки, а мы их спускаем. Кстати, был сюрприз недавно. Ладно, не буду рассказывать, покажу в одном из следующих выпусков. Обязательно смотрите, узнаете, что мой сын не натворил. Ну, я ему, конечно, благодарен за это, но все-таки, как бы, как бы, как бы, в общем, все будет в выпуске. А, тем не менее, а, вон, ребята, смотрите, у парня на джипе, на первом, на вот этом, покраска практически как у меня. У меня просто разноцветная, у него такая, ух ты, пух ты, кактусы. А у него более однотонная разноцветка Едем мы вперед Что же у нас из водичку? Ой, перепрыгнул Ой, я, я, я обошел Об... Ну ничего, вторая позиция Видели, почти на самом финише Он нас обошел Еще раз доказывает то, что нужно ехать до самого конца И можно занять лидирующую позицию Я даже не знаю, как это я так вот пропустил его вперед Ну, что поделаешь Что поделаешь вот так вот всех пропустили В воздухе тоже, в принципе, надо Стараться находиться как можно меньше Чем больше вы на земле, тем быстрее Вы едете до финиша Вот видите, ребята летают а мы по земельке их чуть-чуть-чуть И объехали Вот, вот так вот Увидели первая позиция Чисто на последних секундах И еще раз доказательство Того, что едьте до конца, не сдавайтесь Никогда Ребята, на этом все. Пальчики вверх, пишите комментарии. Пока-пока.